Добрый день, уважаемые участники форума. Сегодня второй день форума. Я снова всех приветствую. И приветствую моих гостей на экране. Очень рад видеть своих хороших друзей. Ну и, конечно же, к нам присоединился Гарри Кимович Каспаров, основатель нашего форума «Свободная Россия». Чемпион мира по шахматам, председатель Совета э, Фонда прав человека. Вот, наверное, тут остановлюсь. Хотя еще много-много всего. Гарри Кимович, очень приятно вас видеть. И вы прекрасны, мне кажется, очень интересны будете дополнение к этой панели. Сегодняшняя наша панель посвящена теме «Новой холодной войны». И конкретный стоит вопрос – может ли Запад помочь в борьбе с диктаторами? Я так подозреваю, что диктаторы имеются в виду, не их все-таки много, но не все подряд, а прежде всего Путин и Лукашенко. Прежде всего нас интересуют. И об этом мы, естественно, будем говорить в разных направлениях и с разных точек зрения, надеюсь. Я бы хотел сразу немножко обозначить регламент, мы дадим на такое вступительное выступление каждому из участников панели по 5 минут. Я буду следить с вашего разрешения за часами. И потом значит, мы поговорим уже более свободно, позадаем друг другу вопросы, покомментируем выступления предыдущих спикеров. И ну, что, чтобы как-то начать да, от себя, бы я бы сказал что, буквально два слова. что ну, Во-первых, термин «новая холодная война» интересен, Возник он где-то, я так понимаю, в нулевые годы с подачи э э Эда Лукаса, тогда редактора журнала «Экономис», который написал книгу с таким названием «Новая холодная война». Она, в общем, достаточно в тот момент была значимой, и ее многие, многие на нее обратили внимание, прочитали. Сейчас уже, наверное, начали забывать. Но термин стал все более и более расхожим. К сожалению, это действительно то, что мы имеем сейчас между Западом и Россией и ее сателлитами. Ну и я так понимаю, что, наверное, сегодня мы много будем говорить о санкциях, индивидуальных, широких, узких, секторальных, экономических, торговых, самых последних, которые сейчас в отношении Беларуси, видимо, будут вступать в силу. Но я бы, конечно, хотел, чтобы мы этим не ограничивались. Давайте думать шире, давайте задевать другие темы, не только оставаясь. Значит, понятно, что санкции, наверное, это самое доступные и важные на сегодняшний день, но есть и очень важные другие вещи, о которых, я надеюсь, мы тоже сегодня будем говорить. Ну и теперь мы, наверное, начнем. И я бы хотел предоставить слово Ариэле Коэну из Вашингтона. Спасибо, Паша. Спасибо, Гарри Кимович. Мы, по-моему, не виделись с тех пор, как вы у нас были тогда, я еще работал в Heritage Foundation, Сейчас я в Атлантическом совете и руковожу программой, которая называется «Энергия, экономический рост и безопасность» в Международном центре по налогам и инвестициям в Вашингтоне. А также у меня своя консалтинговая компания. И моя презентация будет чисто такая вот вашингтонская. Взгляд из Вашингтона. Через 16 дней, как... Практически каждый из последних четырех американских президентов президент Байден поедет на встречу с Путиным. Напомним, что в 2000 году в Словении президент Буш заглянул Путину в глаза и увидел то, что увидел. Какая будет повестка дня у президента Байдена? Вот в вопросе холодной войны новой, или в вопросе, что Запад может и будет делать. Стратегический контроль над вооружениями. Осталось, остался один договор, который исполняется, применяется. А администрация Байдена, повторив то, что сделала администрация Трампа, вышла из договора об открытом небе. Украина. Украина. Ну, как бы То, что хочет Америка и то, что хочет Украина, то есть территориальная целостность и суверенитет Украины, я не вижу, как Путин сейчас Байдену это даст, даже в ответ на даунпеймент того, что Путин получает трубу «Северный поток-2». Дальше. Сирия. Новое как бы, развитие событий. Бомбардировщики «Бэкфайр» которые где-то ну, как минимум 2000 километров плюс радиус крылатых ракет, которые они могут эм, значит, запускать со своих бортов, э, ну, где-то покрывает практически все, все Средиземноморье и Африку, и весь Ближний Восток. То есть это дальнейшее ухудшение баланса сил э, вот в этом регионе, Средиземноморье и э, Ближний Восток, включая американские базы в Катаре, в Бахрейне, в Турции, в Италии и так далее. Дальше. Соревнования в Арктике, соревнования в открытом космосе, новые системы вооружений в космосе, новые базы в Арктике. Кибервойна, ну, про Solar Wind только ленивый не слышал. Будет ли Путин ограничивать российское вторжение в американское киберпространство, дудки не будет, потому что буквально на днях перед этим саммитом те же самые хакеры, которые значит, заблокировали нефтяную трубу, продолжают. Сейчас мы видели, влезли в агентство международного развития. Что еще у Байдена на повестке дня? Пару американских заключенных в России и, соответственно, у Путина гораздо больше э, российских заключенных в Америке. Навальный. Ну, посмотрим. Я как бы не думаю, что освободят его до или после саммита. Дай бог, чтобы освободили. Эм, ну да. Пишут в газетах, в том числе приближенных к администрации, типа там New York Times, Washington Post, что надеются на понижение градуса конфронтации. Про демократию пишут очень мало. И мы с вами, дамы и господа, видим, что вот в таких авторитарных или даже тоталитарных режимах за последние сто лет были длинные заморозки и короткие, и не всегда полные оттепели. Можно ли назвать хрущевскую оттепель 56-68 год? годы прошлого века, полная оттепель, она, конечно же, не привела не только к крушению режима, она не привела даже к открытию границ, то, что мы видели потом при Горбачеве и Ельцине. И потом Горбачевская ельцинская тоже, в общем-то, оттепель, да, с изменением формата режима, но э, которая сменилась вот такими очень длинными морозами, и конца этим морозом, к сожалению, не видно. Ну, у меня тут много чего написано, я думаю, что я буду писать какую-то статью об этом. Но я бы вот что хотел сказать. Что могут делать люди как в России, так и в диаспоре? Они могут делать то, что делали наши предшественники. Я достаточно как бы стар, чтобы помнить мои встречи с тинейджером и молодым человеком, с представителями НТС в том числе с представителями первой миграции в Париже. У меня самые теплые воспоминания об этих встречах. Но, в принципе, мы можем продолжать образовывать политиков, элиты и, как говорят, широкую общественность в том, что реально происходит в России и в той угрозе, образовывать о той угрозе, которая сегодня исходит. Из э, политики нынешнего режима. Во-первых, это угроза внутри самой России, это угроза э, дальнейшего закручивания гаек, нарушения прав человека и так далее. Но когда стоит вопрос, труба или права человека, э, настоящий немец выбирает трубу. Э, далее, э, мы можем пользоваться и э, образовывать самих себя, э, в, в, в, в, в сфере технических коммуникаций, средств, э, да, разные аппликации, которые облегчают нам коммуникацию, платформы, на которых мы можем разговаривать с э, нашими друзьями, скажем так, и, и, не, и не друзьями в том числе э, в России. То есть все эти зумы, сигналы, фейсбуки, социальные медиа и так далее, конечно, тоже пытаются подкрутить гайки, но пока более-менее это работает. Когда я говорил об образовании элиты политиков, я также имею в виду, конечно, средства массовой информации, чем в том числе и я занимаюсь. Далее, в процессе образования мы влияем на формулировку политики. Бюджеты, ну, нравится нам, не нравится, без денег как бы трудно что-то делать. И я давно уже повторяю, как попугай, что... Одними бюджетами Национального фонда демократии, national Dammit for democracy, мы многого добиться не сможем. Там очень маленькие суммы, там определенный совершенно круг получателей друзей, и поэтому переформатировать и это, и международное вещание, из которого, как бы я еще ребенком вышел и вырос, да, та же радио свобода Голос Америки. Сегодня их слушают и смотрят очень низкие проценты, даже по сравнению с окончанием холодной войны и первыми годами уже посткоммунистического режима. Я давно говорил о спутниковом телеканале, который нужно лоббировать, там тоже. Для Америки очень небольшие суммы, 30-40 миллионов долларов в год, запустить «Трах-тарарах», спутниковый телеканал. Я уверен, что у Гарри Кимовича его еженедельная программа может быть очень интересной и не о шахматах. Поддержка ярких голосов. Что я помню, опять же, тинейджерам и молодым человекам, это люди, которые реально влияли на... Умы в России. Тот же покойный Александр Аркадьевич Галич, Анатолий Кузнецов. То есть была куча ярких людей, которых, к сожалению, может быть, я сегодня неправильно, не туда смотрю. И я уже не говорю о таких великих лидерах, как Сахаров и Солженицын. Я как бы не большой политический сторонник Солженицына, но как эпохальный человек нельзя отрицать его роль поддержки а, да, заканчиваю внутри и снаружи поэтому да, конечно друзья, спасение утопающих это дело рук самих утопающих, но утопающие при этом могут получать спасательные круги от тех, кто стоит на берегу и в нашем случае как бы опираться на тех, кто понимает угрозы и я буквально сейчас 10 секунд заканчиваю. Угроза 3. Угроза внутри России, угроза в Европе, э, даже 4. Угроза внутри Америки, потому что Путин перенес э, поле битвы в киберпространстве и в политике на территории Соединенных Штатов тоже. И угроза в третьих странах, в том числе на Ближнем Востоке. Все. Спасибо, Ариэль. А, ну что ж, я думаю, что будет логичным сейчас перекинуться в Европу. И что-то ты там сказал про Германию, как-то красиво получилось. В общем, передаем слово Борису Рейдшустеру, Раштуш... Рай... а послушаем, наверное, немного про трубу. Звук, пожалуйста, Борис, звук. Здравствуйте. Я думаю, что уже вопрос немножко не совсем правильно поставлен, потому что вопрос, может ли Запад противостоять. Он может, а большой вопрос, хочет ли он. И, по-моему, он однозначно не хочет, что он может. Это Гарри Кимович, по-моему, каждый постоянно показывает и объясняет, как это можно было бы там, перекрыть счета, там, друзья, Путина, и очень много было бы путей, но явно абсолютно нету, этого желания. И самый хороший пример это дело Навального, где сначала федеральный канцлер Ангела Меркель посетила его в больницу, и действительно у него сложилось впечатление, что там мир будет за него стоять, что не посмеют его трогать, что все-таки с такой защитой он может обратно ехать. Он ехал обратно, его арестовывали и его, извините, со слова просто кинули. Я на федеральной пресс-конференции, где я являюсь членом неоднократно пресс-секретарю Меркель задал вопросы и ответы, я не могу иначе оценивать, как по и как показывание определенного пальца, извините за грубость выражения, но это просто даже, даже, не, даже не дошли до того, чтобы хотя бы на словах что-то конкретное говорить. И это очень-очень грустно, если это противоставит трубу Северную и Навального, то, извините меня, у Путина ощущение просто, что ему все дозволено, что он все может. Я сейчас только что был в Москве, сидел в сауне, что в Германии невозможно, там был русский бизнесмен, и он мне сказал, что Лукашенко очень прав с тем, что он делал. Я уже очень удивился, думал, он с ума сошел, потом он говорит, нет, я считаю, что это сверство, что он делал, это ужасно, но когда ему Запад постоянно сигнализирует так же как Путина, что все сходит с рук, что все равно ничего серьезного не будет, говорит, тогда это явный сигнал для таких авторитарных лидеров, что они могут делать, что хотят. И у Путина, ну, представьте себе на минуту, вы Путин, вы арестовывали Навального, у вас абсолютно никаких отрицательных последствий. И вместо этого вы теперь даже можете свой северный поток построить, но это же просто приглашение дальше так поступить. Это же, в принципе, не то, что не предотвращают этот авторитарный э, э, режим, но они его поощрают. И это очень удивительно. И мы много говорили о Трампе, что Трамп там как бы... На ключке у Путина, но самое удивительное, что при Трампе «Северный поток» там были эти санкции. Я надеюсь, Гарри Ким, Гарри нам еще объяснит тут, <свят>, что у меня это не складывается умом. А теперь Пайден, который все ожидали, что он более жестко будет, что он не такой мягкий, как Трамп с эм, Путиным, и тут же снимаются эти санкции. Это очень-очень странно, и на самом деле надо сказать, что Запад таким образом очень явно является сообщником. И не то, что он это не предотвращает, а он даже в какой-то мере это поощряет. Почему? Потому что бизнес хорошо идет, потому что миллиарды... Германия как бы в том плане сообщник, что это экономически выгодно. Мы как бы являемся дилером, да, в плане как накадиллер, что мы получаем эту нефть, и мы немножко откаты получаем, и тогда можно и глаза закрыть, что там происходит. Это очень грустно, почему это там, это у меня пяти минут не хватит, но я... Просто вижу, что в Германии нету никакой воли там что-то делать. Наоборот, закрывают глаза, делают вид, что ничего нету и все прекрасно. Почему? Это уже в глубину надо смотреть. Я уложился во время, надеюсь. Спасибо, спасибо. Борис, интересно, не, не, не совсем соглашусь, но продолжим, наверное, наше выступление прежде всего. И я хочу предоставить слово... Андрею Санникову, чтобы, Андрей, я знаю, вы в прошлом дипломат, очень серьезный, международный, вот даже очень интересно, какой на сегодняшний день ваш взгляд на то, насколько нам помогает Запад. Прошу. Добрый день в хату, как говорят у нас в Беларуси сейчас. Вот я... В общем-то, должен сказать, что я не совсем согласен с термином ⁇ Новая холодная война ⁇ Это было, наверное, в начале нулевых, это было правильно, но после 2014 года, наверное, уже что-то. Мы имеем дело с чем-то другим, чем-то более серьезным и более опасным. И вот из этого стоит исходить. Ну, потому что ну, даже вот во времена холодной войны не было такого наглого проникновения а, и а, капитала правящей верхушки Кремля и спецслужб по всей Европе, который влияет на политику всех без исключения западных государств. И влияет очень сильно. Что касается может ли Запад? Да, может. Я с Борисом соглашусь. А хочет ли? Пока не хочет. Потому что при, пример хороший вот, Лукашенко. да Мы и Путин. Мы постоянно говорили, ну, Россия из-за своего величия даже в демократическом движении не хотела признавать, что даже Кремль учится на примере Лукашенко, но для нас это было совершенно очевидно, что модель, которую выстрелил Лукашенко репрессивного государства диктаторского Беларуси, она очень активно используется Путиным. Вначале он как-то так не особо признавал это, а сейчас, по-моему, он вовсю пользуется тем, что было наработано Лукашенко. И я должен сказать, что вот это вот подчеркивает важность решения вопроса в Беларуси. Вот, в общем-то, возвращение в Беларуси в нормальное русло развития. Почему? Потому что очень внимательно всегда путин следит борис сказал правильно что все сходит с рук вот кремль очень внимательно следит за вот этим вот attention spend да? то есть вот за тем сколько продлевается бурная реакция длится бурная реакция и потом идет опять умиротворение опять бизнес с лукашенко опять налаживание всех связей включая экономические и торговые связи. И, как правило, этот период не занимает больше года-полутора. Да, вот Я по своему опыту знаю, когда в 2010 году был брутальный разгон площади, и мы оказались в тюрьмах, действительно была очень бурная реакция. В 2012 году все это закончилось. Вот Ввели санкции. Я должен быть благодарен, но я не очень благодарен, потому что меня и моего коллегу Дмитрия Бондаренко освободили только тогда, когда впервые Евросоюз ввел санкции экономические против режима в марте. Да, в апреле нас тут же освободили. Они, они остановились на этом, и мой друг и коллега Николай Статкевич досидел до 2015 года, только потому что они перестали э, оказывать давление на режим Лукашенко. Сегодня это крайне необходимо для того, чтобы... В общем-то, начать решать, что крайне необходимо, имеет политика Запада согласованная и жесткая, чтобы начать, в конце концов, решать проблему региона. Не стоит смотреть на Беларусь как отдельную там, ситуацию, Украину как отдельную ситуацию, Россию как отдельную ситуацию. Понятно, что идет очень серьезная борьба. Я считаю сегодня, что край, передний край этой борьбы проходит как раз в Беларуси. Поэтому... Очень хотелось бы, чтобы это понимали и на Западе, и наши друзья, и в России, и в диаспоре российской. Потому что вот пошла вторая волна освобождения Восточной Европы, на мой взгляд. Началось с Украины, сейчас Беларусь борется, очень серьезно борется за это. И это обязательно будет влиять на, на весь регион. Из этого стоит исходить и поддерживать самые жесткие санкции. И понимать, что... Беларусь – это не Россия. А, вот эти вот пресловутые точечные санкции персональные – это не что иное, как ну, какие-то сложности с туристическими поездками для преступников. Потому что в России, если там официальные лица, силовики из администрации кремлевской, олигархи – они очень серьезно связаны с Европой своими интересами и собственностью, и желанием отдыхать, и обучением детей, и, в общем-то, влиянием на, на политику и присутствием в каких-то там серьезных центрах не только стратегических, но и экономических. То в Беларуси ничего подобного нет, поэтому все какие-то персональные санкции – это слону дробинка. это абсолютно неэффективно. Вот когда начинаются разговоры... О введение серьезных санкций, вот тогда уже вой стоит и у Лукашенко, и у Путина такое, что не трогайте нас, хотя они пытаются говорить, что это санкции им не помеха, это просто вот давление какое-то на европейское совершенно необоснованное. Так вот, оно и обоснованное, и, и необходимое. Вот в, в, в случае с Белоруссией, вот эти вот создания списков... Лиц под санкциями имеет моральное значение, но не имеет никакого серьезного эффекта на ситуацию в Беларуси. А вот экономические санкции, они морально и юридически оправданы. Юридически потому, что Лукашенко нарушил все возможные договори, договоры и обязательства Беларуси по международным договорам. А морально потому, что, обратите внимание, штаты это всегда формулируют очень четко и в этот раз сформулировали, что санкции все привязаны к освобождению всех людей, которые находятся в тюрьме по политическим причинам и прекращению репрессий. Это морально не просто оправдано, это, это моральное обязательство всего Запада, в общем-то, добиваться вот такой ситуации. Потому что именно в тюрьмах сегодня находятся все лидеры оппозиции Беларуси, и их освобождение привело бы к совершенно другой ситуации в, в, Бел, в Беларуси, к совершенно другому развитию. Я бы тут отметил еще, что у, в, впервые, наверное, это обозначила администрация Белого дома, будет обсуждаться Лукашенко и ситуация в Беларуси до встречи Путина и Байдена. Это впервые, и это очень интересно. Почему? Потому что это идет речь уже об обсуждении о ситуации диктатуры между двумя лидерами. Наверное, немножко это опасно, потому что Путин хочет Ялты и добивается Ялты, и хочет, в общем-то, здесь опять обыграть Соединенных Штатов. Но поскольку Лукашенко – это не, не чистый вопрос о территории или о принадлежности, или сфере интересов, а это именно вопрос о... Ужасающие ситуации с правами человека, о пытках откровенных, об убийствах людей, о заключении. У нас ведь около 40 тысяч прошли через задержание и арест. У нас более 3 тысяч проходят по политически мотивированным делам. Поэтому я считаю, что вот это может быть каким-то интересным прорывом. Да? Но здесь и нам, наверное, стоит писать, говорить о том, чего мы ждем. Ну, не, конечно, не, не от Путина, а от Байдена. Ну и дальше я хотел бы, не знаю, я, наверное, перебрал уже, Савриев? Да, уже немножко. Хорошо, тогда я там дальше, у меня есть пару тезисов, я выскажу позже. Спасибо. Спасибо, Андрей. А, Илья, тебе слово. Возвращаемся в Вашингтон. Я знаю, что ты поборник индивидуальных санкций таких прям продуманных индивидуальных Что скажешь на сегодняшний день? Звук, звук или? Доброе утро, Павел. Доброе утро всем. <звук> Спасибо за эту прекрасную панель. Я начну не с санкций. Действительно, я поборник санкций, но это не единственный инструмент. Соглашусь тем, что говорил Аэль, и продолжу а, одну из его мыслей насчет а, а, западных СМИ. А, насколько они слабы. И а, для меня тут вопрос как раз встает, а, может, не, может ли Запад помочь? Конечно, он может, если хочет. А вопрос, можем ли мы Западу, мы, активисты, исследователи, журналисты, помочь а, в том числе западным журналистам а, рассказать ситуацию И я здесь вижу несколько проблем. Во-первых, любую, любую проблему, связанную с Россией, с Белоруссией, к сожалению, я из своего личного опыта вижу, что нужно упаковывать в то, вот на самом деле упаковывать в то, как это ущемляет интересы самого Запада. Причем очень конкретно. Второе, это нужно делать очень просто. Это должна быть история, простая, понятная. Очень редко, это скорее исключение, когда вот выходят статьи западные, которые сложные, много вот рассказывают. Например, в «Нью-Йоркере» и в «Нью-Йорк Таймс» выходили какие-то сложные статьи про как устроено оппозиционное движение в России, как... Например, чиновники скупают недвижимость в Нью-Йорке. Это действительно были интересные исследования, которым посвятили не один месяц. Большинство же статей — это э, очень поверхностное. Это что-то, что журналисты могут сделать за максимум 2-3 недели, ну, может быть, месяц. Э, и в этом смысле, вот чтобы все понимали, я уже с этим столкнулся со всеми можно сказать ведущими изданиями в Америке, в Англии, во Франции, даже у ведущих изданий нету своих нормальных постоянных переводчиков, которые вот нету журналистов, которые готовы несколько месяцев сидеть над определенными темами, нет даже часто нормальных корреспондентов вот как раньше было во время холодной войны Uh, country Correspondence, вот uh, core-пункт. Core uh, а если и есть, uh, то uh, я не буду называть конкретные издания, но я вижу периодически, как uh, люди, допустим, сидящие в Москве или занимающиеся, uh, даже включая Белоруссию, uh, они, uh, скажем так, uh, стали очень комфортно себя чувствовать и не хотят потерять доступ, не хотят потерять свое место, вот, будучи представителем того или иного издания в, в этом регионе. И такие скандалы случаются постоянно. Поэтому какой тут ответ? Безусловно, нужно увеличивать бюджеты, нужно ратовать за то, чтобы возвращался этот фокус, возвращался знание русского языка, переводчики. И по этим поводам надо работать с с Конгрессом, с другими парламентами э, западными. Э, нужно постоянно поднимать э, гражданское общество, активистов на эти темы. Э, и я вижу, что, вот, например, в Вашингтоне складывается уже интересная ситуация. Есть ниша э, гражданского общества и определенных организаций по дезинформации. И есть ниша по борьбе с коррупцией. И э, я верю в гражданское общество больше, чем в какие-либо другие, скажем так, части Запада. Я вижу раз за разом, что именно они способны вот поднять какие-то определенные волны. Также я вижу, верю в Конгресс. Вот эта вот связка, что отдельные сенаторы, конгрессмены и отдельные активисты, представители гражданского общества, они могут сделать значительно больше, чем вот реально многие другие игроки на Западе. Но... Повторю, здесь нужно упаковывать это в собственный интерес Запада, давать это в простом виде, в понятном, и э, э, все время понимать, что если не сделаешь ты то не сделает кто другой. Э, недавний пример был э, лично для меня. Э, значит, э, Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, два путинских олигарха, решили... Через Transmash Holding, это большая э, э, контора э, в России, занимается всем чем угодно от машиностроения до вагонов, Но э, ну, у них такой более-менее цивилизованный сайт, где очень мало информации на красивые картинки. Они решили э, купить Bergen Engines, это такое э, подразделение Rolls-Royce в Норвегии, и эту сделку за 150 миллионов евро практически одобрили. И только никакие представители правительства, ни безопасники в Норвегии, член НАТО, даже не посмотрели, что эти моторы и машиностроение, оно имеет двойное назначение, и что на минуточку они поставляют моторы кораблям НАТО. Поднялись только представители гражданского общества и пара местных журналистов, и, которые никогда не имели дела ни с русскими, ни с, ни с какими проблемами по коррупции, и вот, помимо остальных, обратились в том числе ко мне, и просто я вижу, что у людей ноль понимания, кто такие Махмудов и Букарев. Собственно, вот я не думаю, что даже в антикоррупционной среде эти, эти имена на слуху. И вот простой перевод открытой информации, простое изложение привело к тому, что вот Журналист послушал гражданское общество, послушал э, местные правозащитные организации и вот, э, э, антикоррупционных активистов типа меня. Дальше обратили внимание э, бывшие сотрудники вот, э, по э, международной безопасности, подняли определенный голос в местной прессе, потом в национальной, и потом начался скандал в парламенте и в правительство. И эту сделку отменили, и теперь они пересматривают все, что вот вообще как как вообще дошло до того, что они эту сделку практически упустили из вида. И получилось все ровно наоборот. Вот по идее с, с правительства, из комиссии по безопасности правительство должно все было начаться, а потом уже вот, а вышло наоборот. И это хороший пример вот, э, для всех активистов, на мой взгляд. И... Что нужно брать вещи в свои руки и э, идти по тем каналам, которые вот, доступны нам. Илья, а, время. Да. Извини. Да, потом продолжим. Да, Спасибо. Очень интересная история, поучительная, на самом деле, не слышал о ней. А, ну, конечно, сейчас, понимаете, даю слово Гарри Кимычу чтобы, я думаю, что он очень внимательно слушал то, что до него было сказано сейчас, и э, уверен, что он должен добавить что-то такое, чего... Э, что, даже не знаю, Горя вот вы, вы знаете лучше, вам Зло. Звук, звук, Горя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 исходящая от Сталинского Советского Союза, была общем, достаточно очевидна. Притом все равно существовали, конечно, естественно, разделенные организации, лоббистские и коммунистические поддерживающие э, э, вот этот курс на, на там, назовем так, разрядку, на улучшение отношений.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 Картинка получается в целом печальная, да? то есть получается, что мы стараемся, там, значит, процессы идут, есть политики, которые что-то делают, но в целом ничего не изменишь, в целом все равно всегда скатывается все к тому, что, а, в России недостаточно оппозиции, вообще голосов, которые бы там, значит, развернули политику Запада, как казалось только что Гарри с другой стороны, на Западе всегда есть э, риэл-политека и разные так сказать, э, политики, и тогда они играют более серьезную роль. Да? Там, значит, если мы вспомним администрацию Трампа, то как бы, там вообще бизнес-интересы были превыше всего, скажем так, причем определенных совершенно групп. Сейчас другая администрация Ангела Меркель много лет у власти, мы видели ее очень существенно помогающие, да, там, скажем, в освобождении Ходорковского или там в вытаскивании Навального. Но дальше что? Навальный там, Меркель, так сказать, уговорила Байдена, что северный поток должен быть, потому что это в интересах Германии. Все с этим согласились. Потому что это действительно так. Поэтому картинка сложная, общая. И может быть нам перейти немножечко в практическую плоскость. Я бы вот хотел подбросить вопрос всем для размышления, который у меня родился буквально только что. Вот, есть, так сказать, активно в общем сейчас лоббируемые индивидуальные санкции в отношении Абрамовича и Усмату. Да? Очень серьезных игроков, международных. Как бы. и, а вот что если все-таки сейчас раз и все дружно значит, упрутся и попадут. попадут Абрамович с э, Усманом под санкции. Да, лишатся всех своих многочисленных западных активов. Не смогут в них приезжать. Ну вот, допустим, это произошло. И на это попа, откуда не возьмись, Путин освобождает Навального и говорит ему, ты свободен заниматься политикой и делать, что хочешь. А дальше что? Мы как бы обещаем Абрамовичу и Усманову, что после этого они а, с, после этого с них санкции сразу снимутся? Вот можно такую представить себе, может быть, немножко глупую, да, идею, но это же Риэл Политик, да? Раз-раз обменяли и пошли дальше. Как вы думаете? Ну, Риэль, качаешь головой. Звук, звук. Так, Риэль кто-то... А ты включил? давай. Павел, вы сказали, что «Реалполитик» реал — -политик это штука отнюдь не глупая, потому что в «Реалполитик» задействованы железки, дивизии, армии, самолеты, ракеты и миллиарды и миллиарды долларов. Я, честно говоря, на навскидку, я как бы об этом не думал, я, я не думаю, что те, кто могут даже пролоббировать санкции против Абрамовича и Усманова, потом эти санкции могут как штепсель из розетки вытащить и в обмен на освобождение Навального эти санкции отменить. Это первый момент. Второй момент. Когда мы говорим о восприятии, вот Илья Заславский и другие говорили о восприятии. На мой взгляд, я профессионально консультирую много-много лет, с 1996 -го года, я консультирую э, медийные и коммуникационные проекты, большие проекты. И я могу сказать, что с точки зрения оппозиции, вот была э, совершенно внятная тетка Ан Сучи, она получила колоссальную поддержку Запада, э, она пришла практически к власти, она отодвинула э, берманскую хунту. И как только Запад куда-то посмотрел в сторону и не продолжал давить и поддерживать, Бубух, она, хунта вернулась, и Асан Сучи не просто под домашний арест посадили, как она раньше сидела, а просто посадили в кутузку, как вы знаете. Должны быть, на мой взгляд, внятные политики, внятные месседжи и внятные структуры или движения. Сегодня очень трудно поддерживать структуру. Но такое вот какое-то аморфное движение, вы лучше меня знаете, ситуацию внутри России, наверное, все-таки еще можно показать, что у тебя есть сотни тысяч, если не миллионы сторонников. А если их нет, переходим к следующему моменту. И следующий момент у меня вот какой. Что либеральная демократическая позиция в России должна показывать, что она единственная жизненная опция для Запада. Потому что все другие сценарии, тот же самый режим э, нынешний, который э, проводит очень жесткую политику внутри, подрывает Европу, подрывает Ближний Восток и Африку, кстати, мы об Африке не говорили, и уже играет внутри Америки на американском поле. Первый момент. Вот там через, не знаю, три года, пять лет, 10 лет Владимир Владимирович уходит так или иначе. Дальше что? Вариант «Путин. Версия 2», продолжение того же самого. Вариант ультранационалистический. вариант «Крайне левый или коммунистический». То есть мы видим из четырех вариантов «Путин. В. 2». А, и военная диктатура. Военная диктатура, Путин В-2. Ариль, Ариль, извини. извини. Ну, я закончу. Uh, Ультранационалисты, и коммунисты, все другие варианты, кроме, кроме либерального, для Запада неприемлемы. Вот это вот нужно и можно объяснять. Ну, окей. Uh, нет, объясни. Я uh, никогда uh, не, не буду спорить, все, что надо объяснять. Да, Гарри Кимович, конечно. Ну, ну вот, вот сейчас мы как раз услышали ровно то, что является прямой, прямой как бы, прямым оправданием политики Запада в отношении Путина. Если не Путин, то будет хуже. Это, увы, Если не Путин, скомп... не Путин, то да, может быть, полностью скомпрометировано. Путин это, но это, да, но это, это, это абсолютно нонсенс, конечно, потому что никаких свидетельств этого нету. Много лет мы говорили о том, что именно при Путине Россия придет к фашизму. Путин ⁇ это крайняя форма а, вот, а мафиозного террористического государства.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 Спасибо, Гарри. А я бы хотел немножко развернуться, если можно, повернуться к Беларуси. У меня вопрос к Андрею, а, ну естественно, так сказать продолжение темы, но вот сейчас как бы я услышал, что как бы нет, так сказать, такие вот, как я это называю, реалполитичные как, трехходовочка, наверное, не работает, неинтересно. Значит, сейчас активно обсуждаются санкции, новые санкции в отношении Беларуси. Санкции те, которые сейчас обсуждаются, в основном широкие экономические. Запретить экспорт калия, закрыть, запретить экспорт э, нефти-нефтепродуктов, тем самым обрубить ВВП э, Беларуси где-то так процентов на 30%, э, про уже так сказать, авиационная составляющая каких-то там доходов государства Беларуси уже сократилась да, на наших глазах на этой неделе. А, вот такие санкции, по да, которых в отношении России тоже мы сказать, часто вспоминаем, да, но они как раз мало очень применяются. Насколько это может Андрей, с вашей точки зрения, надавить на Беларусь с той силой, с которой нужно насчет разворачиваться, вот как это было в 2010 году, скажем, когда людей освобождали? Сработает ли это сейчас? Или, как пишут многие, это просто развернет батьку в лап, окончательно в лапы Путина, его режима, и он станет его совершенно уже подконтрольным э, там, еще одной э, частью федерации? Андрей. А, ну, не надо батька называть. Знаете, как в Киеве говорят э, сейчас, что для кого лука батька, для того пыло дядька. Вот. Это бытует где-то за пределами Беларуси, это название. Я хотел бы, да, оттолкнуться все-таки от вашего первого вопроса. Вот эта ситуация, она неприемлема, если там будут договариваться поменять Навального на санкции против Абрамовича и Усманова. Почему? Потому что это значит сделать то, чего все они добиваются, Лукашенко и Путин, начинать торговаться с диктаторами. Вот вы говорите, что там была ситуация, когда надавили нас, отпустили. Так вот мы не очень были довольны, что повестка дня в тот момент, когда мы требовали начала серьезного разговора в Беларуси об изменении ситуации и о проведении честных выборов, она на западе сконцентрировалась на освобождении политзаключенных. Вот будучи политзаключенным, я выступал против этого абсолютно понимая, что это не облегчит мою жизнь в тюрьме, что так, так и произошло. Поэтому не стоит рассматривать такие варианты. А давление, да, должно быть, и оно приведет... Я забыл сказать, что санкции – это не стратегия. Санкции – это инструмент, на котором, ну, без которого стратегия отношения с диктатором, то есть для того, чтобы все же помочь народу Беларуси в данном случае она просто не сработает только санкции могут заложить фундамент для такой стратегии которая как не было так и нет что самое печальное что не печально а интересное, что ее не было и нет на западе но ее не было и нет в россии никакой стратегии отношений с беларусью как с государством нет может потому что беларусь не воспринимает как государство да вот сегодня я констатирую, что наконец-то Запад стал говорить нашими словами, как, как, какими именно. Что Лукашенко – это белорусская трагедия, он, он принес много бед белорусскому народу, но это серьезная угроза международной безопасности. Вот это да, вот это то, что произошло сейчас в связи с РАНР, немножко обидно, потому что как только задели интересы граждан Западных государств, европейских, Соединенных Штатов, появилась нормальная лексика, нормальная риторика у западных лидеров. Но ничего страшного, переживем. Сейчас должны за этим последовать серьезные меры, потому что вот то, что они говорят о Белкале, мы этого добивались давно. Мы добивались и санкции на нефтянку, да, против нефтехима. К тому же стоит учесть, что торгуется -то нефтянка через компании белорусские, которые зарегистрированы, например, в Нидерландах, Великобритании. То есть должны попадать, илья, наверное, лучше знает, должны попадать вот эти компании под серьезные санкции. Потому что у нас Лукашенко получал поставки... Оружие, которое использовалось против демонстрантов из стран Европы и Запада, но потом, когда копнешь, например, эти водометы, которыми людей избивали, там сбивали с ног, потом избивали, они приходили, это канадские, да? но там владеет этой компанией, выходит из России, которая давно уже не живет в Канаде, а компания зарегистрирована. Вот такие вот вещи должны подниматься и должны, в общем-то, очень серьезно изучаться и лежать в основе санкций. Я считаю, что вот такие санкции, они позволят очень быстро решить вопрос с Лукашенко. Если не будет обычного маятника, вот он выпустит там парочку человек и санкции начнут снимать. Нет, должны понимать, что это действительно угроза международной безопасности, и еще раз повторю, что санкции морально оправданы, потому что должны быть выпущены все тысячи людей, которые находятся по политическим причинам в тюрьме, и прекращены репрессии. Здесь я вот хотел бы сказать, что очень важно нам получить помощь. Вот Мы сейчас в новой ситуации, когда действительно... Пошла новая риторика, и могут последовать новые серьезные практические меры санкционные против Беларуси. Нам нужна помощь. Мы благодарны Гарри Кимовичу за его принципиальную оценку и высказывания по Беларуси Михаилу Ходорковскому за то, что он объявил, что он будет проводить собственное расследование, и уже начал с его помощью обнаруживать тот самый пресловутый E-mail, который на 27 минут позже пришел, чем диспетчеры сообщили». И вот нам нужна помощь в, в, в этом аспекте. Нам нужна помощь в расследованиях. Вот Илья работает очень серьезно по расследованию, но у нас нету такого аппарата, да, как, как вот все эти организации э, журналистов-расследователей, которые и панамские по досье поднимали и, и прочие серьезные вещи делали. Потому что я считаю, что очень поповины связаны вот эти все криминальные схемы с Россией. Да. И мне кажется, может быть, даже будет проще сейчас под такое давление на Лукашенко вот эти схемы проследить и высветить очень серьезно участников из Беларуси, которые связаны с западными участниками в грязных сферах. По наркотикам, по человеческим органам, по оружию и так далее. Это все идет через Беларусь, не сомневайтесь. Это... Все, наверное, знают, но какого-то серьезного расследования не было. Я думаю, если бы это сейчас произошло, это очень помогло бы. Потому что здесь мы называли, и вот Наташа Радина выступала, мы называем три элемента, которые, безусловно, изменят ситуацию в Беларуси. Но они должны быть, работать синергически. Да? Это протесты, это забастовки, это международные санкции. Вот если бы были серьезные санкции в прошлом году, когда был пик протестов, да, я думаю, уже ситуация была другая. А там почему-то медлили и как-то постыдно ввели даже меньше санкций, чем в 2011 году, намного меньше и по объему, и по количеству людей. То есть вот эти вот три элемента, они, безусловно, изменят ситуацию. Но я просто еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, но ну, я понятно, что я белорусоцентричен. Вот передний край борьбы сегодня за независимость, за свободу, за права человека, за основные свободы проходит в Беларуси. И, наверное, стоит э, обратить более пристальное внимание и помочь теми серьезными наработанными механизмами, которые есть в частности у российской демократии, у российской демократии живущей за пределами России в том числе. Спасибо. Потому что что происходит с АЦ, я хотел еще добавить... Вот Гайкинович начал про это говорить, что как только заходит речь о санкциях, то, например, России, да, то обращаются не к Каспарову, не к Ходорковскому, а обращ... ищут слабое звено, вот как вот Навальный раньше, да, или сейчас кто-то другой. И к нему обращаются Западе, и говорят, а посмотрите, вот оппозиция российская считает, что не нужны санкции. И вот так они, как бы такими мошенническими, не, не хитрыми ходами, они сами себя оправдывают. Вот это тоже надо как-то понимать и прекращать. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ну, во-первых, я думаю, конечно, среди здесь присутствующих никто сейчас уже не скажет, что санкции вредны, да, и ничего не дают. Этот этап, мне кажется, мы прошли уже пару лет назад, и многие российские опционеры прошли, были такие голоса. А у меня вот какой вопрос. Вот опять же, как Андрей сказал, и я думаю, что мы все с этим согласны, давление широкое экономическое на Беларусь, это, не на, Беларусь, на режим Лукашенко, это то, что нужно, то, что подействует, да, вот я обозначил эту тему. А что, если мы еще, значит, вот это все, если это разворачиваем по-другому, да? то есть под, закрываем Северный поток? ограничиваем экспорт нефти из России, отрубаем Россию от финансовой мировой системы, то есть применяем широкие экономические неиндивидуальные, да, которые как бы вот, мы наверное, тоже пришли к тому, что не так, чтобы сильно эффективно, хотя я с этим готов спорить. А вот волной прям вот сейчас разом напираем, да, и на того и на другого диктатора. С так сказать, глобальной экономической точки зрения, то есть обрубаем доходы бюджета той и другой страны процентов на 40. Борис, как вы думаете? Начало звук, Борис. Борис, микрофон, звук. Кнопку, нет, кнопку, кнопку на компьютере. Илья, <смех> если ты нас слышишь, <смех> попробуй да, начать ответить на этот вопрос. Хотя я, хочу, um, я очень хочу Борис тоже услышать. Павел, но ну, я тогда выскажусь по санкциям. Э, согласен, что это инструмент, а не стратегия. Стратегия, которую я призываю и многие другие, это э, стратегия активного сдерживания, контеймент, вот, э, э, которая будет включать в себя и поддержку гражданского общества, и people-to-people contacts, и э, оставит многие открытые двери. И вот, например, с Белоруссией будет действительно помогать и э, протестам, и забастовкам хотя бы на уровне гражданского общества со стороны Запада. При этом активные санкции персональные и, и э, секторальные так э, выстроены, чтобы перекрыть э, потоки э, по валюте для режима, но при этом не, не максимально убивать вот, доступ к зарплатам для людей. И такие схемы возможны. Но, возвращаясь вот к ключевым моментам, которые мы здесь обсуждали по санкциям, и вот ты привел пример Усманова, Абрамовича, и вот поменяют ли на Навального. Во-первых, и, и работают ли санкции. Во-первых, я согласен совершенно с Горей что Путин это одно из самых или самое ужасное, что может быть в России, точно так же, как Лукашенко, это самое ужасное, что может быть в Беларуси. И, и изменить это очень тяжело. И э, не надо говорить, что если они уйдут, то будет еще хуже. Э, но вот говоря про реал политику и прагматику. Даже если они не, не, не уйдут в ближайшее время и э, там останутся, санкции хотя бы помогают уменьшить их ресурсы на то, чтобы гадить и вокруг и атаковать э, э, соседей, и гадить на Западе. Э, так что санкции, как минимум, могут работать на том уровне, что они уменьшают ресурсы для диктаторов. Э, и э, хотя бы ради этого стоит работать. Теперь, что касается конкретных фигур, и вот ты сказал, надо перекрыть то, это было бы... Конечно, это было бы идеально, но ситуация... Я санкциями занимаюсь давно, особенно по олигархам. Ситуация такая, что Запад не будет сразу переходить к мерам, которые, за которые ему надо сильно платить. И это даже на уровне индивидуальных санкций. Вот если вещи называть своими именами, лично я считаю, что все санкции, которые сейчас существуют по конкретным персоналям, это символические санкции. Вот этот круг вокруг Путина, там Тимченко, Ковальчуки, они, собственно, сильные не собирались жить на Западе или иметь там прямо очень много активов. Ну какие-то отдельные у них там есть э, Ротенберге, там в основном недвижимость и какие-то там деньги лежат у них. А это ближний круг, который внутренний, отечественный, так сказать. А настоящие олигархи, которые имеют бизнес-представительства бизнес и активов на Западе, из них вот реально э, санкционировали пока Виксельберга, Сулеймана Керимова и Дерипаску. И то с Дерипаской обожглись и э, развернули назад, потому что такие стелилитейные заводы в Европе э, и в Америке, э, которые в цепочке «Русала», стали лоббировать, чтобы вернуть все эти санкции назад. И успешно пролоббировали. Поэтому я выпустил доклад, каких олигархов следует администрации Байдена санкционировать. Он вышел вот на английском языке. Илья, Илья да. спасибо. Я, я чтобы просто, извини, что перебиваю, да. доклад прочитаем обязательно. Всегда читаю с удовольствием. Я могу буквально 30, 10 секунд. 10 добавить. секунд давай. Нужно выбирать таких олигархов, которые, по которым можно бить с меньшим ущербом для Запада. Вот, например, с точки зрения Беларуси, это Гуцери, которые сейчас гонит нефть и калий. И все это открытая информация не так сложно. С точки зрения России, это люди второго звена после Усманова и Абрамовича. И вот они и есть в моем докладе. И я okay. думаю, что это максимально прагматичная политика выбирать вот таких личностей. И последнее скажу, вот Пол Массара, глава Хельсинской комитета, комитета здесь, комиссии, говорит правильно. Запад все время находится в состоянии готовности осуществить санкции, но не, не осуществляет их. Вот чем выбирать между переход, закрываем нефть и свифт там и все, и вот символическими, которые сейчас, давайте лоббировать, чтобы потихонечку, потихонечку, и вот из состояния готовности переходили, просто играли карты. Пусть не главные козыри, но хотя бы какие-то начали творять и, Илья, и услыш, Услышали, спасибо. Ариль, вижу твою руку, но я должен дать слово Борису. Я хотел бы все-таки услышать мнение из Германии. Извините. Борис. Я боюсь, что просто, понимаете, это как с тигмой. Если ребенку там 10 раз говорить, если ты себя плохо ведешь, там будешь наказан. Если это 10 раз не делать, то когда ты это 11 раз говоришь, ребенок только на смеется. Я не в том плане, что я их хочу там сравнивать с людьми, но я боюсь, что этот момент уже упущен, что Путин только смеется уже, когда он услышит, что опять тут что-то делает. И такое все прекрасно знают, что вот были эти персональные э, санкции, и все эти люди, олигархи, которые частично были перечислены Илёй, они все равно прекрасно под фальшивыми паспортами выезжали. Ви это наши тут знали, они мне сами про это говорили и э, их никак не трогали. И для русских власти уже это ощущение, что это просто игра. И единственное, чтобы это переломать, это были бы какие-то серьезные шаги. Гарри лучше меня разбирается в этом, но есть, например, этот международная система денежных переводов в Европе это СЕПА, свифт. я не знаю. М? Свифт, свифт. Да, да, да, да, да, да. И если там, например, что-то делать, это, это были бы болезненные уже удары, и надо бы хоть что-то делать, чтобы они поняли, что есть настоящая воля. Но поскольку этой настоящей воли нету, настолько, мы, же, мы сейчас говорим о том, что делать настоящее, а происходит же абсолютно обратное. Происходит же то, что те санкции насчет Северного потока которые были, что они сняты. И будем честны, что Северный поток сейчас для Путина чуть ли не главная, э, одна из главных его целей. И тут ему пошли на уступок, поэтому это иллюзия, если мы говорим, ну как мы можем уже стачать, если мы только что вернули любимую игрушку. Это очень на себя в этом признавать, это очень... Грустно, но мы же делаем абсолютно обратное. И мы этим показываем, что мы готовы, что все сходит с рук. Я очень надеюсь, что кто-то может меня убедить в том, что я же боюсь, что я это вижу э, слишком черными глазами. Но если сигнал, что мы сами болезненные санкции сейчас снимаем, то а, а, о чем мы говорим, я... Гарри, переубеди меня, что я не знаю, такая вкусная нота, но надо реально смотреть в глаза. Окей, um, okay. Ариэль, твоя реплика короткая, можно? Oh, yeah. Твоя реплика короткая, что тоже так же, как тупо снимать санкции с Ирана до того, как вы пришли к соглашению. Санкции – это ваше оружие. Когда вы проводите переговоры, вы держите эти санкции, пока вы не получите то, что вам нужно. И тогда, если вы получили то, что вам нужно, вы снимаете санкции. То же самое с северным потоком. Я про, я про другое хотел сказать: у меня вышла статья в Форбсе о э, том, что необходимы секторальные санкции по нефтегазам: убрать нефтегаз российский вообще с рынка, убрать финансирование, убрать технологии и держать это, дать понять, что в случае э, расширения военных действий в Украине эти санкции полностью будут э, применены. Может ли Байден сегодня, когда Европа всячески выпячивает ему губу и говорит, а у нас свои геополитические и геостратегические интересы? Нет, вы не можете на нас рассчитывать в вашей американской конфронтации с Китаем. Нет, мы сами будем решать, что нам делать с трубой. Если мы с Европой не можем это скоординировать, у меня вопрос, а зачем тогда... Великобритания, Канада и Соединенные Штаты платят 80-85% расходов НАТО. Тогда, если у европейцев свое геостратегическое лицо, вот пусть они и платят, и решают свои проблемы сами. А у американцев есть головная боль с Китаем, очень большая, на очень много лет, на десятилетие, если не на столетие. Вот. Но в принципе, если вы берете одного Гуцериева, отдельно взятого, и или даже очень богатого Абрамовича, его ущемляете, то для страны с бюджетом в 1,7 триллиона долларов, это как комаринный укус. Извините, это работать не будет. Спасибо, Борель. А, да, мы как бы, так сказать, немножко сейчас в разные стороны ускакали, да, потому что действительно понятно, что нужны, если уж санкции так серьезные, а по конфетке не работает. И я думаю, да, Гарри, конечно, я очень хотел а -а -а. сейчас вас услышать, да. потому что вот, как вы думаете, да, а, значит, вот Илья сказал, да, можно по чуть-чуть, аккуратно и переговаривать. А, и наоборот, да, большим фронтом и Европа, и Америка по серьезным вещам, да, обрубая бюджеты. Как вы думаете, что правильно? Вот на самом деле, мне кажется, здесь все-таки важно определить сначала стратегическую линию, потому что то, что мы обсуждаем сейчас, это тактические решения. Сделать так, сделать так. Стратегия является первоочередной. И вот как раз поэтому я вспомнил речь Черчилля в 1946 году. Когда определяется стратегия, дальше уже появляются тактические инструменты для ее реализации. Вот, а, и если стратегия как бы установлена, то там администрации могут меняться, скажем, в Америке. Там а, холодная война началась при демократии, президенте Гарри Трумени, а закончилась при республиканце а, Рональде Рейгани. И повторяю, администрации менялись, но основной стратегический курс на сдерживание а, а Советского Союза, на сдерживание вот этого распространения коммунистической заразы по всему миру, а он сохранялся. Значит, один из элементов этого сдерживания, значит, вот Илья слово containment упоминал, есть еще более более такой жесткое слово deterrence, вот, являлась как бы такие, ну, по -по -по практика таких прокси прокси войн которые проходили на разных территориях. Потому что понятно, что конфронтация между Россией и Советским Союзом тогда и США была невозможной, ядерная. Вот. И поэтому а, а, все эти такие события, гибридные войны, проходили на разных территориях. И тем не менее Запад очень, очень а, м, четко реагировал на, на разные угрозы, которые возникали а, а, из-за подрывной деятельности а, коммунистических организаций и, и, и а, советской агентуры. И, естественно, как бы... Пытался противостоять. Где-то это получалось, скажем, там, удалось спасти, по крайней мере, Коре... а, там, Южную Южную Корею. Удалось С сохранить, в общем-то, значительную часть той же Латинской Америки. Во Вьетнаме, в общем, это, это не получилось. Но главное, что такая политика была. Вот сегодня, мне кажется, что такая стратегия отсутствует. И а, совершенно очевидно, что и Беларусь, и Украина являются теми болевыми точками, на которых, на которых должна вестись вот эта гибридная война. Путину ее объявил уже. И совершенно очевидно, что Запад здесь может нанести поражение, серьезное геополитическое поражение Путину. К сожалению, в Сирии война это, это, этот этап геополитической войны был проигран. Причем проигран совершенно бессмысленно, потому что Обама располагал всеми рычагами для того, чтобы нанести Путину серьезный удар. Увы, забыли уже про Венесуэлу. Вот, вот Мы уже говорим, там, это коваринный укус, олигарх такой, такой, там диктатор далеко сидит. На самом деле, как бы, чем меньше диктаторов в мире, тем слабее власть Путина. Вот этот, вот этот такой диктаторский, диктаторский такой коминтерн, который сегодня создан, вот, и которым Путин играет первую скрипку, он на самом деле э, под, подпитывает, подпитывает вот, вот эти я, я скажу, миазмы, вот испражнения вот это, вот это, вот это, в а, а, тот, тоталитарных режимах. А, скажем, свержение режима Мадуро в Венесуэле помогло бы вообще в том числе ослабить Путина. А если бы удалось бы остановить осаду в 2013 году, для Путина было бы серьезнейшим, серьезнейшим ударом. Увы, я повторяю, на сегодняшний день четкого понимания, как противостоять путинской гибридной войне у Запада нету. Поэтому Путин чувствует себя уверенный и переносит эту войну на территорию уже и Европы, и... Даже, даже Соединенных Штатов. А вот когда мы говорим про... Вот я смотрю сейчас сообщение одно от счетной палаты. Мы говорим о том, а, насколько Россия зависит от экспорта нефти и газа. Там, правильно. Совершенно очевидно, что набор санкций, который применяется, и, что очень важно, еще, который может примениться и четко фиксируется, что он будет применяться. Это было бы, конечно, очень важно. Но вот я сейчас смотрю. Счетная палата сообщила о критической зависимости России от импорта стратегических металлов. За рубежом закупается 50% меди. 100% титана, хрома, марганца и более 60% видов стратегического дефицитного сырья. В общем, это не Советский Союз. Россия полностью зависит от, от, от, от российской индустрии, от Запада. И этот рычаг никак, никак абсолютно никак не используется. Вот. Сейчас видно, что, скажем, по Беларуси Сколько можно было применить санкций жестких, именно связанных с, с отказом покупать продукцию. И не надо говорить, что у России слишком много денег, она закроет эту дыру. Закроет там дыру, не будет, не будет денег на поддержку ОСАДА или поддержку Мадура. Даже при всех ресурсах Путина финансовых, они не, не безграничны. И грамотная стратегия, она могла бы на самом деле начать наносить серьезные удары. Потому что воровать меньше российской бюрократии не будет. И если станет очевидно, что Путин не в состоянии обеспечивать тот уровень жизни, тот коррупционный уровень, который они привыкли, посмотрим тогда, что будет происходить. Да, ну, в общем, к сожалению, что печально, как мне кажется, это что действительно как как я сейчас сказал, нету у Запада нормальной стратегии, тем более нет согласованной стратегии по большому. То есть есть попытки, там что-то такое между собой договориться, и сейчас они, наверное, адмистра... между администрацией Байдена и Евросоюзом более заметны, скажем, по крайней мере попытки, не знаешь, чем это выйдет. Но в целом нету несогласованного какого-то плана действий, не самих этих действий, тем более. И, э, как... Наверное, опять же, сказать, у меня был вопрос... Может, тогда диалог с диктаторами более эффективен, наверное, ответа на него нет, и мы даже не будем это обсуждать. Тогда что мы, вот скажем, экспертное иммигрантское сообщество, да, может можем предложить для того, чтобы вот эта кооперация, да, все-таки в плане, так сказать, давления на диктаторов? Налаживалась, чтобы какая-то в этом прослеживающей система а не так действительно, как там с Мадура, которого сначала объявили вне закона, а теперь не знает, что с этим объявлением делать. И так далее, по списку. Вот не э, знаю, кто хочет, туда осталось 7 минут. Э, Андрей, давайте, пожалуйста. Звук. Андрей, звук. Ну, все, странно. Прошу прощения, я хочу горячо поддержать вот то, что Гарри сформулировал, что действительно в Украине, в Беларуси сейчас Запад может нанести геополитическое поражение Кремлю. Да? И причем в Беларуси, наверное, это легче сделать, потому что там нет вопросов территориальных, да? то есть достаточно сложных. И для этого надо ну, действительно формулировать. Диалог, наверное, возможен был, но Лукашенко сейчас, я про Лукашенко говорю, но Лукашенко сейчас отрезал все пути для диалога по, по, после РАНР. И тут я хотел бы поддержать вот эту мысль Ильи, потому что действительно я упустил и хотел сказать об этом. Вот смотрите, Куцерьев не, та, не так важен для России. Да? Это не, не режимообразующий, не системообразующий олигарх. Но для Беларуси это ключевой. То есть это есть возможность двух зайцев убить и показать российским олигархам, что есть серьезное намерение вводить санкции против них и их связей на, на, на Западе и в других местах. А для Беларуси это будет показать вот то, о чем мы постоянно просим, связывайте санкции против Лукашенко с поддержкой Кремля. Да, то есть вводите санкции, которые будут показывать Кремлю, что они тоже будут страдать, очень серьезно страдать от этого. Но еще один вопрос, который тоже, вот, Гарри об этом говорил, хотел бы сказать, что а, вот я не знаю, как это... Я пытаюсь, и только от этого хуже получается и для меня, и для того, что я делаю поднять вопрос о деятельности вот всех этих фондов, которые сегодня питают в основном спецслужбы. И потом отчитываются об огромных суммах, которые идут на поддержку демократии. Но мы-то знаем, что они идут абсолютно все под контролем спецслужбы. И в России, и в Беларуси. То есть я разговариваю здесь, находясь в Польше, с ветеранами солидарности и завидую им. Не было у них грантов в их время потому солидарности победила. Потому что там, в общем-то, если была поддержка, то была поддержка действительно борьбы за права человека. А вот диалоги с диктатором, они могут быть только при отсутствии репрессий. Но поскольку для диктаторов это невозможно, значит, наверное, это не тот путь, с которым стоит идти. Спасибо. Спасибо, Андрей. Наверное, да, нужно начинать подводить итог нашей сегодняшней встречи. Я бы, наверное, так сказать, попросил вас застриться вот буквально каждому, да, наверное, дадим по минуте, на вопросе, вот, что на сегодняшний день, не, не, не в будущем, когда Путин, если умрет, да, а вот на сегодняшний день, что мы, как экспертное иммиградское сообщество можем и должны сделать, чтобы э, помощь нам и нашим странам да, в движении к демократии и к э, смене режимов э, должна делать Западу вот сейчас. Такой, такой быстрый какой-то такой месседж. Что мы должны сказать нашим американским и э, Европейским, прежде всего, лидером. Ну, не знаю, давайте по порядку начнем с Риэля. Спасибо. Очень быстро, значит, действительно, я очень хочу надеяться, что поезд не ушел, что, что Байден не сольет сейчас все. Я думаю, что нет, что не сольет, но попытается снизить градус. Украина и Беларусь, прежде всего, никак нельзя никоим образом отдавать это, признавать какую-то сферу влияния. Я, ну, как минимум 20 лет слышу о том, как Кремль хочет признание своей сферы влияния на территории всего бывшего союза, ну, может быть, без Балтийских государств. Насчет геополитического поражения это займет не те силы и не те средства, которые сегодня э, Запад готов тратить в Украине и в Беларуси, но, по крайней мере, не сдать и не слить. Первое. Второе. Делегитимация диктаторов. И э, э, я согласен, что все диктаторы, их нужно как бы э, в одну корзинку складывать. Никто не говорил о Северной Корее. Северная Корея – это то, что как бы ультимативное состояние, то конечное состояние. Это не Путин. Это то конечное состояние, к которому могут прийти. Лукашенко может прийти к Северной Корее. Ну, в лучшем случае, к Туркменистану. Делегитимации через общественное сознание внутри и вне этих стран. Через СМИ, соцсети, безусловно, Потому что мы-то люди нашего возраста, мы еще что-то читаем длинное. А ТикТок читает 15-летний, который через три года уже голосует. Судебные преследования, то, что Паша Ивлев знает, что такое low lawfare, это война при помощи юридических и судебных инструментов. И против Лукашенко, и против других, безусловно. Системные санкции, о которых я уже говорил, не буду повторяться. И наше экспертное влияние на тех, кто принимает решения, на политиков. Потому что, дамы и господа, я говорю, постоянно общаюсь с интернами, со студентами. Эти интерные студенты в Вашингтоне идут и работают для конгрессменов. И меня такой человечек спрашивает, слушай, говорит, а в Иордании, я заметил, там у всех арабские имена, они, они по-арабски говорят, да? То есть вот это уровень образования сегодня в Соединенных Штатах. Человек с бакалавром говорит. И те наши коллеги, которые преподают, вместо того, чтобы бороться за повестку дня, то, что называется ВОК, как по-русски ВОК, кто-нибудь знает? Что такое вок повестка, повестка дня крайне левых. Уже есть профессора русскоязычная в американских кампусах, не которых не интересует Путин. Их не интересует Россия. И их интересует продвижение своей крайне левой повестки для того, чтобы что? Получить постоянство. Теннер в, в университете. Спасибо. Борис, ваша позиция. Так, только со звуком. Начну. Это была очень длинная минута, поэтому я стараюсь короткую минуту делать. Я думаю, мы, главное, поскольку мы постоянно это повторяем и нас не слушаются, мы должны не перестать это э, говорить, вода камень э, точит, и мы должны постоянно напоминать о том, что там происходит. И самое страшное, это, если мы стадимся и будем говорить, ну ладно, они все равно ничего не делают. То есть, я думаю, экспертное сообщества это был вопрос, что мы должны делать, мы должны наста настаивать на своем и не сдаваться от того, что они нас пока игнорируют. Когда-то придется им не игнорировать. Да, хорошо, не сдаемся. Андрей. Ну, я опять же по Беларуси, да, я даже здесь на форуме слышал такие рассуждения: что опасно трогать, может быть, что Россия погодит, там что это окажет, что Путин посмотрит, как Лукашенко пользуется поддержкой. Мне кажется, просто надо ставить вопрос Ребром: да, Лукашенко должен уйти и вот исходить из, из этого, а не из того, что будет, если будет потому что нам мне кажется сегодня штаты и вообще международное сообщество просто не имеют права проиграть почему потому что заявлен самый высокий уровень неприятия лукашенко да? байден ангажировался персонально я думал что по самолету там ограничится, Блинкеном. Нет, Байден сам сказал об этом. Впервые да. прошло три заседания уже Совета Безопасности по Беларуси. Такого никогда не было в истории. Два по формуле Арея и вот одно закрытое заседание, где обсуждали самолет. Надо жестко ставить вопросы и жестко, в общем-то, действовать, потому что Лукашенко поможет, не волнуйтесь. Потому что я и мечтать не мог об закрытии воздушного пространства в Беларуси. Лукашенко за день сделал это, обрушил целую отрасль. Так что э, берите пример и, и действуйте пожестче тогда. И действительно, ну, не, нельзя позволить сегодня даже допускать поражение в борьбе с диктатурой. Спасибо. Илья, твое предложение? Предлагаю быть прагматичными, понять, что это долгая игра, э, история надолго, формулировать все проблемы точки зрения позиции Запада, показать, что борьба вот за Украину и Беларусь – это не какая-то абстрактная история там в Европе, на каких-то перифериях. А если вы не, не справитесь с этой задачей сегодня там, то цена, которую придется платить Америке, Евросоюзу за эти все проблемы завтра, она будет по экспоненте выше, чем то, что можно и нужно заплатить сейчас формулировать это просто, работать с гражданским обществом. И вот по поводу санкций конкретно, значит, не стоит выбора, что сейчас вот санкции не работают, это совсем они слабые, их потому что вообще нет фактически, они символические. И нет выбора, что вот тогда все-все-все надо большое отключать то, это, потому что не будут отключать по большим вещам сразу, а хотя бы средние меры. Лучше санкции малые, но хоть какие-то, чем никаких. И поэтому вот я предлагаю олигархов, которые как low-hanging fruits, которые фрукты, которые висят внизу. Это вот там Искандер Махмудов, Бокарев, Альфа, Гуцериев, зять Лаврова, там, Варданян. Вот такие. Не обязательно сразу Усманов и Хорошо, Абрамович. Я да, услышали. Вот. Хотя, почему не Усманов? Нет, нет, нет. Я из-за Усманова, я из-за Северный поток, я из-за Свифт. Но просто не перейдут к этому сразу. Поэтому будьте прагматичны. Надейтесь хотя бы на среднюю меру, а потом перейдем к большей. Нет, я с удовольствием. Спасибо. Гарри Кириллович, вот вы рассудите, пожалуйста. Нет, я, я знаю, как Илья не любит Альфу, и справедливо совершенно. Но, по-моему, сейчас сильно обидел он Авена с Фридманом, сказав, что это low-hanging fruits, и вообще в какую-то категорию, вторую или третью категорию их записал. Безусловно, конечно, Альфа – это один из системообразующих олигархических кланов, играющих важнейшую роль в продвижении вот этой соглашательской повестки на Западе, как в Америке, в Европе и в Израиле. Вот, поэтому, конечно, если бы дошло дело до Альфа, то мы могли бы считать, что в общем, мы добились большого результата. Кстати, то, что их не упоминают, там, скажем, в том же ряду, что там Абрамович и Усманова, это тоже результат их работы. Они, в общем, знают, как замаскироваться. Хотя роль играют в, в, вот в, этой, в поддержании диалога между Путин, путинской диктатурой и Западом, я думаю, ничуть не меньше, а скорее всего, даже больше, чем Усманов с Абрамовичем. Значит, я хотел бы вернуться как раз вот к своей мысли главной о стратегии, потому что а, мы, понимаем, можем говорить о разных-разных мерах, но пока Запад не примет для себя принципиального решения о том, что путинская диктатура является серьезнейшей угрозой всему мировому правопорядку, а ничего по, по большому счету происходить не будет, будут какие-то точечные удары туда или сюда. Вот, и это то, что мы можем делать. Вот действительно, вот о том, что мы здесь все говорили, демонстрация того, что это не Путин в России только, это даже не только Беларусь и Украина. Посмотрите, Путин уже говорит про там, конфликт там, на Ближнем Востоке, о том, что близко к нашим границам. Он вообще рассматривает весь мир вот как, вот эту, как геополитическую площадку для противостояния Западу. А, и а, если, это, если эта мысль, как говорится, не проникнет в сознание западного истеблишмента, не станет как бы основополагающей частью их, их а, политики противодействия а, Путину, то а, тактические решения они, они будут все-таки носить, а, носить временный характер. Да, естественно, конечно, у нас пока там, похвастаться особенно нечем. Вот а, ну, Сейчас вот Андрей сказал про то, что Байден а, жестко там зафиксировал Лукашенко. Да. Прекрасно. 10 лет назад, хочу напомнить, Обама тоже сказал, Асад должен уйти. Где сейчас Обама? А Асад по-прежнему в Дамаске, между прочим. Вот, и буквально там на днях принимал, принимал а, палестинских а, вот, руководителей вот этих террористических организаций которые в общем, там, приносили ему там клятву верности забыв что он там ликвидирует тысячи палестинцев во время, во время подавления а, выступлений в, а, в, в самой сирии вот, а, то есть на самом деле мне кажется да, ну, естественно, да, но ну, про переизбрание, так, про такие детали мы даже не говорим, там, 95 с чем-то процентов, там, скромно написал себе, все-таки решил 99 не писать, вот, то есть, на самом деле, как бы, вот, а, а, как одного заявления американского президента недостаточно здесь, да, он сказал там про Асада, Обама сказал, Байден сказал про Лукашенко, нужна политика, и здесь очень важно, мы должны понимать, что надо пытаться, как бы, и поменять ситуацию в Европе, мы говорили про Германию, забыли про Францию, между прочим, а Макрон играет сейчас очень важную роль вот в понижении этого градуса противостояния. И понятно, что Байден смотрит на Макрона, смотрит на, на Германию. И когда германо-французская позиция едина, то легко, легко проигнорировать голоса Восточной Европы, стран Балтии, а, а, а, поляков. То есть на самом деле как бы, Европа тоже, там, там тоже идут свои процессы. И мы должны пытаться сдвигать это все. Может быть, там в Германии будет, после выбора, ситуация изменится, победят там зеленые, хотя там я, может, не согласен с многими вещами, которые они говорят, но судя по всему, в общем-то, они будут нашими союзниками в, в изменении курса по отношению по отношению к Путину. Вот. А, ну вот, вот, мне кажется, констру именно на этом. Вот. И мы должны все-таки всячески противодействовать тем голосам из России, которые, которые а, а, говорят о необходимости вот поиска этих компромиссов. Когда Россию принимали в возвращали, вот Совет Европы, вот я написал тогда открытое письмо министру иностранных Германии, вот, и кстати один из ответов был его как бы, ну, не напрямую мне, но он как бы там дискутировал с, с оппонентами, он ссылался на десятки подписей российских там правозащитных и там иных организаций, все они я не сомневаюсь являются да. классическими грантаедами. И они все говорят о том, что необходимо вернуть Россию, потому что мы потеряем возможность. Да. И позиция Германии, но ну, это поможет российскому гражданскому обществу. Помогло. Мы видим, мы видим итог. Вот. Ну и как бы и подводя вот этот как бы вот, вот, итог нашему обсуждению, мы говорили много там про обмен санкций на Навального. Вот. В России сотни политзаключенных. Вот это я хочу поддержать то, то, о чем говорил Андрей Санников. Ни в коем случае нельзя как бы, вот делать вот эти, вот эти именные сегодня как бы, обмены неправильные. Сотни политзаключенных в России, тысячи, судя по всему, сейчас в Беларуси. И а, мы должны говорить о том, что как бы, все эти люди они, они являются вот, они, жертвами полицейского произвола фашистской диктатуры. И говорить надо о них, о, о, о них всех, потому что Навального, про Навального узнают все. Про каких-то известных людей там знают, ну, действительно, про них говорят. Ну а что делать с остальными? Вот мне кажется, вот, нужна последовательность. Последовательность в, на, в нашей позиции, как сказал правильно Борис Вайшустер, что неважно, нас могут не слышать, надо продолжать это говорить. Вот, как, результаты какие-то все-таки есть, как-то пояс как все-таки немножко движется. Вот, и настаивать на том, чтобы Запад наконец определился по отношению к путинскому режиму, стратегически определился, вот, и, и исходя из, из этого стратегического признания, начал делать соответствующие как бы, тактические выводы. Спасибо, спасибо, Гарри спасибо всем участникам за эту очень, мне кажется, э, заставляющую думы, да, подталкивающую к каким-то следующим шагам и мыслям. Беседу, надеюсь, что участникам форума она тоже как-то, так сказать, что-то зародила в их головах и будем двигаться дальше в этом направлении, не будем, так сказать, останавливаться, опускать руки. Время каких-то соглашательских позиций и договоров, наверное, уже прошло, а может его и не было, поэтому надо работать и надо поддерживать вот это давление, не снижая его накала. Спасибо всем за участие. Заканчиваю на сегодня.